Достали постоянные сопли вашего ребенка, атиты, аденеидиты, вечный кашель. Меня зовут Дмитрий Храбров, я врач-отериноларинголог, работаю больше 13 лет и занимаюсь часто болеющими пациентами. В своем блоге я рассказываю о том, как укрепить иммунитет ребенка, как сделать его более здоровым, как правильно лечить простуду, как эффективно лечить болезни уха, горла и носа. В общем, подписывайся на мой блог, в нем будет много интересной и полезной информации. Увидимся, пока.